Вот моя трудовая книжка, она мне больше не нужна. Как я не пытался, карьера мне не позволила решить основной материальный вопрос в жизни. Это покупка собственной квартиры без ипотеки в хорошем районе а, города. А как же тогда купить квартиру за два года с обычной зарплатой в 30 тысяч рублей? Привет, меня зовут Евгений Левидев, и в этом видео я расскажу, как купить квартиру без ипотеки за такой короткий срок. Короче, схема очень проста. Это схема, которой пользуются десятки моих знакомых и около тысячи моих учеников. Эта схема стара как мир. Она настолько проста, что даже ребенок может понять, как она работает. В этой схеме нет никаких сложностей. Ей пользуются инвесторы, студенты, пенсионеры и бизнесмены. Не буду ходить вокруг да около. Это схема инвестиций в новостройки. Вы удивлены? Я расскажу подробнее на своем примере. Когда только я работал за зарплату, меня терзал такой же вопрос, как и вас. Как купить квартиру, не влезая в ипотеку на 30 лет, платя бешеные проценты банку? Выход из этой ситуации я искал долго, но в итоге нашел. Я начал зарабатывать на инвестициях в новостройки. Я купил квартиру в новостройке на старте строительства за 2 миллиона рублей. Вложил всего 200 тысяч, которые, кстати, получил, применив стратегию карыселька с кредитными картами. Остальные деньги я взял в ипотеку. Не пугайтесь, сейчас объясню, зачем я это сделал. Через год я продал эту новостройку уже за 3 миллиона рублей. Цена квартиры, естественно, выросла, так как дом достроился.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 Многие заблуждаются, думая, что новостройки дорожают только, когда растет рынок недвижимости. На самом деле я зарабатываю не на росте рынка недвижимости, а на разнице стоимости квартиры между разными стадиями готовности дома. Дело в том, что чем выше готовность дома, тем дороже квартиры в этом доме. Если, конечно же, инвестировать в ликвидную новостройку. В этой схеме есть много вопросов, как выбрать ликвидную новостройку, как выбрать застройщика, чтобы он не закрылся, как застраховать свои риски и как гарантированно получать привык. Об этом я расскажу на своем бесплатном мастер-классе, как купить квартиру за два года даже зарплатой в 30 тысяч рублей, который будет проходить, кстати, онлайн. Внизу под этим видео кликайте на ссылку и регистрируйтесь на мой мастер-класс, где я вас научу инвестировать без риска. То есть как выбрать застройщика, надежного застройщика. Как найти ликвидную и прибыльную новостройку. Покажу реальные сделки с цифрами, из которых видно, как мои ученики, инвестируя в новостройки, получают собственную квартиру уже через два года, работая всего лишь 6 дней в году. Вы поймете, как получать 830 тысяч рублей на одной сделке с новостройкой. Открою секрет получения пассивного дохода на новостройках. А также я расскажу, как применить штурмовые конструкции, в результате которых вы можете инвестировать с нуля из любого города России. Переходите внизу по ссылке, регистрируйтесь и увидимся на моем бесплатном мастер-классе. До встречи!